Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о курсе Прикладная психология и теория Яншин. А этот курс я создала для того, чтобы люди, которые обыкновенные, которые там далеки, например, от медицинского образования, от психологического образования, ну, это такая прикладная для семьи психология, которая поможет вам разобраться, почему у вас те или иные психосоматические заболевания происходят, и самое главное, как сделать так, чтобы эти заболевания не возникали, а если они у вас уже какие-то есть, вы с ними могли решить вопрос почему это важно ну давайте э, начнем с небольшого такого экскурса в анатомию да вот перед вами два э, снимка рисунка нашего с вами мозга человеческого. Давайте посмотрим, почему нам важно знать вот эту анатомию. Прям самые-самые азы. Да? Обратите внимание, что красным на первом слайде выделена лобная доля, и она занимает достаточно большое количество места да, в нашем мозгу. И очень много различных черточек, где там передняя спайка, зрительный бугор, воронка, гипофиз, гипоталамус и вот много-много различных надписей. Это все занимает затылочная часть и средняя часть нашего мозга, да? и а также большая теменная доля. Вот нам это очень важно понимать, потому что каждая часть этого головного мозга, она за что-то отвечает. И второй слайд как раз об этом, за что осязает какая доля. А еще раз обращаю внимание, что передняя лобная доля, та, которая находится, она называется лобная, там, где у нас лоб, да, обратите внимание, она выделена синим шрифтом ⁇ лобная доля. И в этой лобной доли у нас мышление и эмоции, то есть некая обработка информации, да, и мы можем эмоционировать. А вот все, что касается нагруженности височной и затылочной части задней поверхности нашего головного мозга, обратите внимание, что там находятся очень важные функции, с помощью которых, собственно, мы отличаемся от животных. Это и речевой, и вкусовой и, осязание, и понимание речи и слуха, обработка информации, зрительный. Все это находится у нас вот в части середины, то есть височные доли, и задние доли. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что на следующем слайде здесь а, видна передача информации. И вот обратите внимание, что представим, если вот у нас наш с вами мозг – это такой вот прям шар, да, сфера некая. И вот в этой сфере есть соединение векторальное между различными участками, то есть от передней доли к задней, от височной там, к левой, к правой, от верха до низа. И в синем выделена стрелочка, которая вектором отображается W, и e, e. И вот этот вектор, особенно я на него обращаю внимание, потому что сигнал, если все остальные доли связаны как от одной так и к другой идет сигнал, да, обрабатывается, то именно вот между лобной и затылочной частью обработка информации идет только, поступает от затылка в лобную долю то есть от затылочной части в лобную долю, наоборот, эта информация не идет. Это очень важно запомнить, потому что мы с вами будем дальше смотреть, за что же у нас отвечают передняя и задние доли мозга. Вот если мы смотрим слева направо, да, то там, где вот у нас остроумие, причинность, мера – это лобная доля. А там, где у нас дружба, общительность, плавы инстинкты, любовь, жизнь – да это у нас затылочная часть. То есть мы как бы мозг разделили на две половины. Вот по тому вектору. Передняя и задняя часть нашего мозга. Обратите внимание, что назад вот эти сигналы не идут. Они идут только от затылочной непосредственно к передней доле головного мозга. Почему очень важно понимать, что у нас находится в передней, а что в задней? Потому что задняя доля головного мозга дает некий сигнал на обработку, на поступление, да? а вот здесь уже происходит некая реакция, а не наоборот. И обращаю ваше внимание, что такие вещи, как Подражательность, агрессивность, остроумие – это все ответные реакции от того, какой сигнал мы получаем с затылочной доли здесь же существует чувство меры. Чувство меры имеется в виду во всем. Это может быть и пищевая привычка, это может быть и эгоизм. Да? То есть это тоже здесь находится. И чувство времени тоже находится в передней части нашего головного мозга. Ну а также вся обработка информации имеется в виду аналитическая. Да? То есть здесь и числа, и оценки, и счет, и а, нек, некие стремления к совершенствованию, уточенности все здесь находится. И давайте посмотрим, что является либо толчком, либо наоборот – Выключателем, да, вот, например, чувство, меры или стремление к совершенствованию. Какие у нас э, функции дает нам затылок? Смотрите, тут надежда на будущее, самооценка, страх, самолюбие, осторожность, скромность, скрытность, вежливость, дружба, общительность, смелость, драчливость, разрушительные инстинкты, половые инстинкты, любовь к жизни и исполнительность. Они могут работать как на плюс, также они могут работать и на минус, если они не развиты, если мы чего-то боимся, да, если мы что-то в гипертрофированной форме имеем, например, там чувство справедливости, если у нас низкая самооценка, если у нас много страха. То есть вот эти моменты тоже нужно знать. И мы с вами на курсе очень подробно будем все разбирать. На этом слайде я показала, на что влияют непосредственно с телом, как взаимодействуют, да, там мы посмотрели с нашими способностями, а здесь с телом. Итак, лобная доля, она контролирует произвольные движения, способность к самоорганизации, концентрации внимания. А вот все, что касается висков и затылка, обратите внимание, как много здесь различных функций, да. Это и слух, память услышанного и увиденного, это чувствительный центр, это темная доля, это зона боли, температура, осязание, давление, понимание речи, очень важный момент, выражение своих собственных мыслей. Здесь также интерпретации речи, зрительное восприятие, то есть то зеркало, которое нам показывают наши глазки, это не наши глазки обрабатывают, а это уже обрабатывается в теменной части. Ну и равновесие координации движения, мы все знаем, что за это отвечает мужичок. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что когда мы с вами будем изучать центральную нервную систему, мы с вами подробнее будем останавливаться на каждом участке головного мозга и смотреть, какие гормоны непосредственно... Они вырабатывают. Итак, вот здесь схематично я представила, сколько придется нам изучить для того, чтобы понять, как работает наш с вами организм. Потому что гормоны это то, что создают некую эмоциональную чувствительность, да, такой эмоциональный фон. И вот только один гипоталамус, посмотрите, какое количество гормонов вырабатывает. А у нас с вами видели, какое большое количество различных долей, да? и каждая доля, она каким-то образом сигнализирует, дает нам сигнал, в том числе и с помощью гормонов. И нам это тоже важно понимать. Ну, давайте разберем, что передние и задние доли гипофиза, в общем, да, они дают, как бы делят наш организм пополам и дают возможность как а, левое и право а, обращать внимание на то, что выходят различные гормоны, чтобы регулировать что-то в нашем теле. А гипоталамус больше всего работает непосредственно с. Половыми гормонами, то есть это окситоцин в первую очередь, потому что он влияет как на молочные железы, так и на матку. Пролактин, который работает тоже на молочные железы. Ну и, конечно, яички, эстроген, прокрестерон, тестостерон, а, надпочечники – это тоже часть половых гормонов, потому что там тоже возникают у нас и, а, такие желания, да. Без вот этих гормонов у нас не будет функционировать правильно наш организм. И любая эмоция, которая связана с выработкой тех или иных гормонов, или недостаточное питание, или недостаточная э, хорошо работающая пищеварительная система, везде может происходить сбой. И это, безусловно, будет влиять на наш эмоциональный фон. Поэтому впереди нас ждет большая такая работа, чтобы точно понимать, что же у нас с вами происходит в организме. А помимо того, что вот много медицинских терминов, я бы хотела, безусловно, это надо знать, но я бы хотела вас познакомить еще с теорией Яншен, потому что теория Яншен, она говорит о том, что у нас душа, тело, дух, душа и тело, они взаимосвязаны. И вот по теории Яншин, это некая философия поддержания здоровья восточной медицины, традиционной китайской медицины, говорит нам о том, что человек будет здоров только тогда, когда все три составляющие, дух, душа и тело, будут гармонично работать. Что такое дух? Дух – это то, к чему человек стремится, это некое совершенство, объединенность, с чем-то более высоким. Душа – это наши эмоции, а тело – это то, что мы вот подробненько будем разбирать на первых наших занятиях, которые связаны с анатомией. Но помимо того, что у нас с вами нужно как-то все это в три единые связать в одно целое, да? И Я думаю, что знакомство вот с философией Усин, которая входит в теорию Яншен, оно очень просто объясняет сложные моменты, на которые там, наши врачи учатся очень много лет, там, 6 лет в институте, потом ординатура у них и прочие там дела. И, в общем-то, 9 лет у них уходит только на то, чтобы понять, что же такое человек. И по итогу, если вы спросите, там, допустим, узкого специалиста-окулиста, как работает гормон пролактин, да, то вряд ли он вам скажет, если пройдет какой-то период времени после его обучения. Потому что люди в своей рутине, они забывают о целостности организма и начинают работать только определенными участками, за которые они отвечают. Ну, Генри Форд в свое время сделал конвейер для того, чтобы собирать машины, но эту идею Подтащили, так скажем, и разобрали ее на многие э, наши области, сферы деятельности человека. И, к сожалению, под это попала и медицина. Наша же с вами задача в течение этого курса понять связку между тем, как наше с вами тело связано с эмоциями, а эмоции и тело связаны с неким духом, то есть со Вселенной, и мы с вами единичка вот в этой большой, большой конструкции, да, которая тоже тесно взаимосвязана. Я думаю, что каждый из вас слышал выражение ⁇ что внутри, то и снаружи ⁇ Но мало кто это понимает. Вот в течение этого курса мы с вами этим вопросом будем заниматься. Здесь я бы хотела просто вот сейчас познакомить вас с самим значком теории УСИН, да, это теория а, пяти первоэлементов, первородных наших элементов, из чего состоит вся Вселенная. И мы здесь приходим уже вот к этому единству духа, да, с чем же мы все-таки связаны? Мы связаны с нашими энергиями, которые знаем мы про них или не знаем, они существуют. И по теории УСИН у нас есть круг созидания и звезда разрушения внутри, она показана стрелочками. Я быстренько сейчас скажу, что когда у нас горит огонь, у нас появляется пепел, и огонь усиливает землю, вы видите, здесь идет по часовой стрелочке, да, круг этот, да, движется. Земля, соответственно, рождает металл. Мы из земли добываем руду. Металл, когда плавится, появляется вода. Ну и вода питает дерево. Вот круг созидания замкнулся. Звезда разрушения или контролирующие элементы – это когда металлом мы рубим дерево, и вы видите стрелочку от серенького круга к зелененькому, да? А вода у нас заливает огонь, и мы видим от синего к красному кругу идет стрелочка. А земля у нас засыпает воду, а огонь у нас разрушает, плавит металл. Вот это у нас звезда разрушения. Почему это важно знать? Потому что каждому элементу соответствует сова, с, своя эмоция. Ну и вот давайте сейчас здесь по столбикам рассмотрим, что же собой представляют каждый из этих элементов. Мы с вами подробно будем разбирать каждый элемент, и вы четко будете осознавать, какие у вас могут быть заболевания или уже есть, и что нужно изменить в своем поведении, чтобы ваша психосоматика ушла. Итак, к элементу дерева относятся наши с вами глаза. Дерево отвечает мышцы за мышцы и связки. Эмоция у него – гнев. Вкус кислый – это как бы рождение, то есть самое начало или элемент весны. Да? А он относится к... «Востоку» и э, такое, как э, «движение» – это «ветер». И вот если вы когда-то были у восточного врача, вы наверняка слышали такие высказывания там, «нужно убрать ветер из печени». Или, например, если мы говорим про «огонь», то нужно убрать жар из желчного, например. да. То есть вот такие какие-то вещи, которые связаны с некими энергиями. К элементу огонь у нас, ну и к, соответственно к дереву у нас относятся два меридиана, это печень и желчный пузырь. Мы с вами все 12 меридианов будем проходить. И будем проходить биологически активные точки в каждом элементе, на которые воздействие вы сможете буквально за 15 минут убрать какие-то явные приступы недомогания, потому что все это связано с психосоматикой, а у нас с вами любая эмоция, она застревает где-то в, в, в теле, и мы с вами будем и а, касаться теории Вильгельма Райха, и а, Крика, и... Мы с вами поймем, как это и западная а, психология, и восточная медицина между собой перекликается. И вот такая квинтэссенция двух наук, она вам даст более подробное понимание строения вашего тела, как вы состоите, из чего вы состоите, а самое главное, как себе помочь. К элементу огонь у нас относится тонкий кишечник, сердце, стороны обогревателя, перикарт. четыре меридиана, это самый большой у нас элемент. А, у него окно язык, то есть если у нас на языке какая-то э, слизь, э, налет, то это уже явно что-то происходит у нас с элементом огонь. А у нас отвечает он за такую эмоцию, как радость, вкус горький. А здесь у нас идет развитие, какой-то э, какой прогресс. Да? Отвечает за такую энергию, как жара, тепло. Относится к югу и конечно это источник лета к земле у нас относятся два меридиана селезенка и желудок это наш с вами сигнал это рот, соединительные ткани лимфа все что отвечает за эта земля тревога вкус сладкий зрелость влажность середина и сезон дождей ну то есть это такой вот межсезонье к металлу у нас относится меридиан легкое толстый кишечник в вход, так скажем, окна нашего металла это нос. Он у нас регулирует вопрос по коже и нервам, эмоция печаль, вкус острый, увядание, сухость, запад и сухая осень. Почки и мочевой пузырь относятся у нас к элементу вода. Здесь у нас. Окна – это уши. Окна – это значит то, через что мы видим, что сигнализирует в первую очередь, что происходит дисбаланс в одном из элементов. Почему нам это важно? Потому что когда ребенок рождается, и у маленьких детей часто идет отит и воспаление ушей, это не значит, что нужно лечить сами уши. Это значит, что это сигнал к тому, что у ребенка слабые почки. Соответственно, если почки слабые, здесь идет дисбаланс, то на что это будет влиять? На наши с вами кости, на зубы. Здесь у нас эмоция страх. Вкус соленый. Смерть. Ну, потому что зима у нас здесь, да, то есть все замирает. Это некое завершение какого-то цикла. Холод, север и зима, как я уже говорила. Вот вкратце мы немножко коснулись теории у Син по пяти элементов. я вам дала там книжечку, обязательно ее прочтите, там всего 11 страниц, чтобы вы немножко поняли, что такое теория Ян Шин. Ну и по вопросам мы с вами поговорим уже на, нашем с вами, на нашей с вами встрече. Теперь обратите внимание, что как в малом находится в большое, так и в большом находится малое. То есть это такая мандала, иньян. И я обращаю ваше внимание на вашу руку. Посмотрите внимательно на свою руку. И обратите внимание, что 5 пальцев – это тоже не случайно. Это как бы пять первоэлементов. И каждый палец у нас соответствует, во-первых, нашему пяти первоэлементу. Это первое. А во-вторых, он еще и соответствует какому-то телу на небе. Да? То есть какой-то планете. И у вас будет такое домашнее задание самим назвать, к какому элементу относится какой палец на вашей руке, исходя из того, что вы здесь увидите в описании. Я не буду вам повторять, что здесь написано. Вы просто эту таблицу, пожалуйста, посмотрите внимательно и попробуйте сделать вот такую сопоставление, да? что же все-таки у нас относится, какой первый элемент из пяти к какому нашему пальцу. Ну а вам такая подсказка, вот здесь соответствие планеты эмоций с пальцами рукой. Здесь, я думаю, будет гораздо быстрее у вас работать ваш мозг для того, чтобы понять, к какому непосредственно первому элементу относится тот или иной. Палец. И здесь написаны с правой стороны от вас, написаны еще планеты. То есть они тоже помогут вам дать такую подсказку, к какому же элементу относится тот или иной наш с вами пальчик. Это тоже очень важно, потому что на руках и на пальцах у нас много биологически активных точек. И это будет наша первая помощь в том, чтобы решать психосоматические вопросы. Вот тело и первые элементы здесь приведено в таблицу, чтобы было просто более понятно, потому что там мелко написано, а здесь вот непосредственно что относится к дереву. Это печень, желчный пузырь, глаза, мышцы, суставы и пять эмоций. Это вот наши первые пять эмоций. Это гнев, радость, тревога, печаль и страх. Вот э, такой небольшой экскурс в наш с вами курс, где мы с вами будем... По плану работы изучать анатомию, отслеживать возникновение своих желаний, то есть рефлексировать, как у вас возникают ваши желания и почему они возникают, что самое интересное. Мы с вами это будем делать в домашней работе. Разберем всю теорию УСИН. то есть Здесь как бы три блока, но они будут по несколько уроков каждый блок себя включать. Мы будем делать самодиагностику. И понимать связь эмоций и тела, это тоже как самодиагностика будет, но вы еще и будете прогнозировать, то есть делать наперед как бы превентивный план мер для работы со своим телом. А если вам это откликается и для вас это важно, вы можете на этот курс еще попасть. Да, сегодня, завтра у нас как бы закрывается это, потому что мы начнем уже индивидуальную работу непосредственно по домашнему заданию. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь и жду вас на втором уроке.